приветствую вас дорогие зрители с вами Лилия Донскова и сегодня одно из любимых наших роликов это обзор пустых баночек за месяц у нас прошел месяц июль июль же уже ой лето как быстро пролетает мы переехали в новый пакет потому что баночек очень много оказалось а если быть точнее то от oriflame 25 баночек и 2 баночки от других производителей то что присылали на обзор или подарили Итак, Арифлейм 410 баллов соответственно мы смотрели по корзине текущего каталога невозможно просто отследить продукцию если она покупалась ранее по другой цене но это запомнить мы не смогли поэтому считаем по ценам текущего каталога 25 569 рублей и по дистрибьюторским ценам со скидкой 20 процентов это 20 455 рублей то есть порядка 5000 получается экономия очень даже выгодно а другие производителей шампунь у нас будет 390 рублей и спон 697 рублей итак поехали посмотрим шампунь запомню сколько стоит ну что давайте смотреть итак по гигант это пена для ванны она кстати была у нас по моему в прошлом году с ароматом абрикосов или персиков но очень пич да персики очень вкусная очень крутая пена большая 750 миллилитров и у нас как минимум раз в году бывают такие акции компания выпускает такую огромную пену ворона говорит да так и есть и я всегда беру 2-3 бутылки потому что и хватает надолго и очень нравится а еще эту пену отливаем в отдельный такой флакон с дозатором и моем лапки собаки и купаем собаку кстати собака в восторге говорит какая классная пена у вас так, пошел wellness ну конечно самый дорогой продукт и самый высокобальный это конечно wellness дочка дала коробку и моя коробка женский wellness pack я его предпочитаю нежели покупать отдельные баночки потому что удобнее достаешь один пакетик сразу 4 пилюльки выпиваешь и, и свободен на целый день ты знаешь что организм получил необходимую к питанию Витамины, микроэлементы, омегу, астаксантин, то есть все необходимо. Поэтому продолжаем пить и радуемся. Еще закончили сразу два коктейля, шоколадный и клубничный. Когда у нас появился в доме тот самый гаджет, шейкер, который сам взбивает, и он заряжается как телефон от компьютера, от ноутбука, коктейль стал просто уходить рекой потому что он действительно он очень вкусный когда его взбиваешь не просто в шейкере а когда его взбиваешь в таком вот скоростном носителе Итак, мой любимый коктейль ванильный здесь его нет мы его сейчас как раз пьем на втором месте клубничный и только потом шоколадный одно время я очень любила шоколадный я просто его постоянно заказывала у него такой вкус особенно если с молоком как будто я не знаю такой мороженое шоколадное коктейль из шоколадного мороженого очень вкусный но на самом деле когда голодный хочется наоборот чего-то более такого вот ну не шоколадного наоборот поэтому ванильный у меня на первом месте все-таки я его очень люблю пробуйте разные вкусы какой вам понравится потом тоже нам рассказывайте что у вас в любимчиках еще одна краска для волос раз в месяц у меня получается что я делаю окрашивание и 9.0 мой оттенок очень нравится эта краска по качеству мне нравится этот цвет который у меня сейчас получается он такой мягкий какой-то вот более натуральный незаметно не что он какой-то там это окрашивание многие думают что это мой натуральный цвет и это радует значит оттенок подошел Но самое главное это качество краски получается что волосы Такие становятся мягкие, увлажненные, блестят, краска не смывается, отлично перекрывает седину, это тоже очень важный плюс. И вот многие краски, когда покрасишься, моешь голову, прям вот видно, она смывается. Первый раз, второй, третий, и все блекнет, блекнет, блекнет. Это не смывается. Я, кстати, подкрашиваю только корни, полотно не крашу. Ну, когда я с распущенными волосами, ну, все в восторге, все такие Вау, какой цвет волос, как они у тебя блестят, какие они живые! Это работа краски, ребят, на самом деле она очень крутая. Так, закончилось мыло. Серия Шведиш Спа. Очень крутое мыло. Оно мне нравится тем, что оно с водорослями и оно отшелушивает. Круто. И я э, так с ним делаю. Ой, как пахнет. Я купаюсь мочу себя из душа водой и намыливаюсь этим мылом или на мочалку или прям кусочком потому что там еще есть такие щупальца ну, как пупырки и идет массаж намыливаю и на несколько минут оставляю на мокрое чтобы мыло поработало а потом беру мочалочку, мочу ее и начинаю уже тереться вы не представляете просто вот кожа сходит даже если вот и в баню ходишь, и часто купаешься, и в ванной полежишь и со скрабами. Вот все равно такое ощущение, что с меня просто кожу сняли. Я такая обновленная. Кожа дышит, гладкая, такая мягкая, мягкая. Вот попробуйте именно так сделать. Не просто искупаться и смыть. Вот прям на и оставьте это бомба. А потом напишите в комментариях свой отклик. Так, мыло любимое закончилось лимоны и эвербены серия Essence and Co с таким интересным названием с натуральными эфирными маслами аромат просто м -м, вот съесть охота вот этот аромат лимончика и он смягчает свербенный получается вот просто насаждение и все время хочется вдыхать вот я люблю такие ароматы которые не надоедают вот мы например купили ароматизатор такой в розетку вставляешь там вкручивается флакончик с ароматом граната вот реально надоедает вот мы его поставим чуть-чуть освежили выключаем через какое-то время опять ставим вот приедаете как-то уже слишком навязчиво вот такие ароматы вообще не надоедают. особенно если нравится цитрус то здесь вообще нет вопросов закончился у дочки сухой шампунь я себе такой не беру а вот у нее был именно для жирных волос у нас есть два варианта для тонких волос и для жирных вот для жирных он эффективнее он эффективнее он прям вот реально сразу с ним волосы такие чистые объемные как будто помыла волосы но а запах у него просто Фу, прям вот не могу. Видно, это что-то у меня случилось, потому что я до этого им пользовалась, было все хорошо. А потом в какой-то момент я поняла, что я от него задыхаюсь. И поэтому, если дочка им пользуется, она или в комнате, или на улице выходит, только не в доме, потому что я прям вот хоть из дома беги не могу выносить этот запах. Так, что здесь еще? Закончилось средство для снятия лака, и я уже получила новое. А, тоже по поводу запаха, мне кажется, оно такое вонючее. Вот, ну, это, может быть, мое восприятие? Фу, прям вот резкий запах, сильный и такой насыщенный. Я все время или вытяжку включаю, или окна открываю, чтобы сразу это все протягивало. Но это средство так снимает лак. Я такого ни разу не пробовала, я разные покупала, но вот чтобы такого никогда не было. Особенно у нас какая проблема бывает когда блестки в лаке вот прям такие вот вклеены, не сотрешь лак ничем то есть прям будешь мучиться можно его прям ножом соскабливать и эта штука справляется на раз-два или очень яркие лаки когда два слоя а иногда бывает лак хороший а краешек где-то скол я подкрашиваю и он отличается уже этот блестит а эти уже не так блестят и я все подкрашиваю тогда же получается два слоя яркого лака другими средствами очень тяжело снимать и это снимает легко и что мне нравится не размазывает вот так вот что все руки красные такого тоже нет поэтому есть у него и минусы но есть и жирные плюсы из-за которых я все-таки решила что я буду им дальше пользоваться хотя в магазине можно и за 50 рублей за 50 рублей купить видите я исправляюсь а, так дезодорант шариковый шариковой серой крышечкой он как это называется, без белых следов. То есть бывает, что дезодорантом пользуешься, одеваешь темную одежду на себя и потом смотришь и где в зона подмышек белесое такое все. Вот этот не оставляет следов, я его все время заказываю. Мне очень нравится. Ниша закончил свой гель. Два в одном, а что это со скрабом? По-моему, гель-скраб. Аромат вкусный. Я с ним купалась раза три на. Мне просто нравятся мужские ароматы вот именно пены мужские мне даже мужской Novage очень нравится вот настолько приятно пахнет не такой вот тяжелый запах или, или огуречный свежий я такие тоже не люблю Вот он такой мужественный свежий но не резкий вот он мне очень понравился в нем хороший скраб то есть он сразу пилинг делает кожа кожа хорошо очищается глубоко приятное ощущение. Так, что здесь еще? Ой, сколько всего! Маска. это дочка в основном этой маской пользуется. Ягодная маска. Серия Optimals. 50 миллилитров. Она часто бывает по акции. Можете ее прям смело заказывать. Она пахнет. У нее легкий-легкий ягодный аромат. Ну нет такого, что подкрыл. Ягодная га лукошка. Такого не будет. Легенький, тонкий аромат. Но маска хорошо питает кожу. Вот она увлажняет поэтому когда я ей пользуюсь я ее наношу прямо на все лицо и на всю шею и зону декольте чтобы вот все напиталось как следует ой как здесь всего много я сейчас достану сразу оптом весь Novage и вам про это расскажу Слушайте, и расскажу прикол если вы любите смешные истории то сейчас расскажу так закончилось средство это гель-тоник Novage у нас несколько серий Novage разных направленности но в каждой серии одинаковый продукт один это гель-тоник он везде повторяется и он очень классный и мне нравится то что раньше у нас было гель отдельно тоник отдельный надо было сначала умыться потом взять ватный диск протереть лицо потом только уже сыворотку и крем сейчас мы берем каплю гель-тоника намылились смыли лицо чисто я даже вначале не верила что она может так хорошо очищать я брала все равно или мицеллярную воду или тоник прицерала лицо ватным диском а ватный диск чистый хорошо очищает у меня по крайней мере очищение чистоты стопроцентное многие сейчас используют сначала гидрофильное масло а потом гель-тоник но это скорее всего необходимо для обладательниц жирной кожи у кого поры еще широкие потому что в поры забивается много и надо хорошо прочистить от ну, за день все что накопилось и косметика и вся пыль у меня нет такой проблемы потому что у меня поры не широкие есть немножечко вот тут вот, как утенка вот в этой зоне поэтому мне вполне хватает только этого средства вот просто на ура закончилась сыворотка очень люблю эту сыворотку и ночной крем я кстати его использовала не до конца и потом перешла на серию Optimus новинку Urban Gord 3d вот они по консистенции очень похожи два крема абсолютно из разной ценовой категории разный состав если здесь стволовые клетки то там совсем другой состав но они так похожи и я получаю такое удовольствие сейчас от Optimus но я понимаю что все-таки для взрослой кожи нужен Novage поэтому я сегодня уже открыла коробочки достала набор у меня там дневной крем ночной и сыворотка и крем для глаз весь набор достала а до этого открывала уже очищение очень классный продукт пробуйте а вот про маску сейчас будете просто смеяться вы знаете когда эта маска вышла, я давно-давно ее попробовала, я забыла, как ей пользоваться, вот честно. И что-то так вот, знаете, был какой-то день интересный, вот бывают такие дни, как будто бы проснулся не с той ноги. И вообще какая-то вот такая непонятная несобранность. И я думаю, раз у меня такое состояние нерабочее, я лучше сегодня займусь собой. Сделаю маски, поотдыхаю, то есть будет у меня релакс взяла эту маску думаю ну, маска маска достаю ее из пакета так думаю что-то с нее наверное снять надо какой-то слой по-моему а нашла сняла значит слой потрогала ага, нормально прилепила но что-то вот не то вот не лежит она она же должна прям из слезы, она же должна вот так прям что-то не то думаю может я не ту маску взяла нету потом смотрю оказывается она же с двух сторон с одной стороны такая сеточка еле заметная снимается а с другой еще один слой, и то, что в середине, вот оно как раз вот это вот становится как вторая кожа. Как мы смеялись! Я сразу, кстати, проснулась, взбодрилась, потому что Миша говорит: Ну, вообще, молодец, ты такая, умница просто. Так, поехали дальше: средство для снятия косметики с глаз. Я люблю это средство серия The One двухфазное. И, кстати в дополнение что для снятия водостойкой косметики и хотя я не пользуюсь водостойкой косметикой именно но ни одно средство вообще ни одно не может снять мне так чисто макияж ни мицеллярная вода ни вот другой розовый даже было в серии Novage гель для снятия макияжа вообще никто не справляется все равно что-то достается то стрелочки то тени потому что я крашусь активно если вы заметили у меня стрелки у меня много туши у меня тени несколько слоев потому что у меня внизу идет база потом сверху 3-4 оттенка теней внизу подводка вот это средство справляется нужно им тоже пользоваться правильно наносим на ватный диск прижимаем и держим 30-40 секунд не минут всего секунд подержали потом аккуратненько вниз опустили глазки открываем и вытираем чистой стороной то есть переворачиваем, вытираем внизу и если что-то остается в ресничках то можно или ватной палочкой или аккуратненько свернуть так треугольничком на угол и тоже подтереть. будет классно ворона замолчала как хорошо пыталась вместо меня по-моему все рассказать этот крем тоже отдала дочка он был в прошлом году еще в коллекции потом все лимитка закончился он с папайей не так вкусно пахнет и я тоже им иногда пользовалась вот просто потому что аромат аромат настолько вкусный настолько приятный Супер, вот просто супер но ну, это все последняя баночка была больше нету и в распродаже его тоже давным давно не видела так активно пользовались масками одна была маска-пленка а вторая из какао маска здесь идет очень интересная сейчас если коробочку не выкинула покажу вот она она идет как вот продают сливки или мед бывает желе какое-то в такой упаковке но здесь ее много и для одного человека очень много даже если вот просто обмазаться с ног до головы мы всегда договариваемся делаем вместе открыли половинку дочка сделала половинку я бывает еще и Миша остается Миша у нас тоже кстати любитель масок вот с какао питательная а это пленка с личи я очень их люблю у меня... единственное я какао в этот раз передержала ее же нужно 10 минут держать всего а я наверное минут 20 она у меня высохла это было очень плохо и даже у меня лицо немножечко не то что гореть а прям начался дискомфорт и я такая разговаривала с кем-то я говорю слушай мне срочно нужно смыть маску там что я говорю да я маску делаю я убежала смыла но все было хорошо маска для волос это я делала с манго для окрашенных волос мне этого пакетика здесь 30 миллилитров мне хватает на два раза мне очень много целой маски поэтому если у вас волосы короткие вам наверное на три раза будет хватать и эту маску я очень люблю она мне напоминает маску из краски потому что в краске маска просто классная очень крутая поэтому маску рекомендую и из этой же серии масок есть банановая с авокадо они мне все нравятся но просто именно с манго она больше всего подходит для моих волос потому что она специализируется на окрашенных волосах но даже если у вас волосы не окрашены все равно попробуйте она так вкусно пахнет ее прям хочется скушать масло чайного дерева мне кажется это такой постоянный у нас флакончик в каждом каждый раз когда снимаем пустые баночки обязательно есть масло вот почему-то у нас очень большой расход в основном конечно пользуется дочка потому что она хорошо какие-то воспаления вот убирает ранки заживляет то есть мы его используем как пол аптечки нам заменяет это масло То есть все ушибы ранки укусы что-то там где-то можно в шампунь капнуть, в крем, если есть какое-то воспаление, везде можно применять, даже в нос капаем, но не чисто. Так, покажу еще, осталось совсем чуть-чуть. Итак, станок, один использовала, но станки вот в Арифлейм мне не очень нравятся. Ну, не очень, все равно я брала аналогичные, но чуть-чуть другие просто даже за такую же цену брала, наверное, в рубль бум что ли называется или где-то, ну вот в каком-то магазине в таком сетевом они по... мне поудобней эти не знаю вот все равно бывает я ими порежусь не в восторге, неплохие не скажу что плохой нет, но не очень, не очень. Так, средство смягчающее. Интересно, какой аромат? Наверное, абрикос. Да, похоже на абрикос. Смягчашки у нас в любимчиках. А вы знаете, что это первый продукт, который компания oriflame выпустила? Это было именно смягчающее средство. Оно тогда было без аромата, и оно было в такой розовой баночке. Его сейчас можно купить. То есть, так этому продукту уже почти 55 лет представляете ну какая красота а сейчас их много с разными ароматами у меня сейчас любимый как раз с мятой вот недавно он вышел очень нравится у него и цвет такой классный и аромат и даже когда на губы наноешь первое время такой холодок идет мятный мне, мне очень понравилось это спонж коньяку с углем вот так он выглядит когда он высушенный и он у меня с дыркой я удивилась прослужил у меня очень мало наверное два месяца Прям максимум два месяца и вот тут он прохудился и все отсюда вылетает уже им пользоваться невозможно и не хочется и писали уже в комментариях девчонки что у многих он служит долго несколько месяцев уже никаких нареканий нет может быть я такая неаккуратная сильно его жамкала но я его хорошо просушивала у меня он вот так висит на крючке то есть он не лежит не киснет никогда то есть я им пользуюсь отжимаю и вешаю на крючок и там не незакрытая дверца то есть проветриваемое помещение вроде бы все правильно но прохудился и идет на выкид так это не oriflame это спонж который мне присылали с aliexpress на обзор продукцию присылали и был там такой классный спонж и он не только мне понравился если вы видите вот тут многочисленные дырочки то вы поймете что он понравился еще одному лохматому члену нашей семьи нашему коту баксу и он меня его просто тырил и если я не успевала заметить то в последний раз он его вот так вот весь и задрал очень ему нравится эта игрушка и он даже находит их каким-то образом достает из закрытых косметичек он их находит везде даже если прячешь на полку почему-то его прям манят эти вот спонжи мягкие я не знаю у него прям мания но самое интересное если ему просто его дать поиграть он ему не интересен ему обязательно нужно утащить это так смешно просто и жалко и смешно ну ладно что сделано что сделано и последний продукт это тоже не oriflame это шампунь для восстановления волос сибирское здоровье тут даже чуть-чуть осталось и видно какое оно жидкое Жидкая по консистенции, жидкий шампунь по консистенции, мне он не понравился. Сразу скажу, и я читала отзывы: что неудачно именно этот шампунь в компании, ну, его не рекомендуют. По-моему, его даже сняли сейчас с производства. Я не уверена, точно не знаю. Но вот мне его как-то вот притащили попробовать. Я говорю: я попробую, но не понравился. Но я его использовала когда первый раз вот, моешь голову, я им мыла. Все-таки жалко выкидывать вот. состав хороший написан, состав классный вот и все смотрите какой вообще заказ можно сказать да? за один месяц ушли вот так продукты естественно они уходят не так что мы взяли например сухой шампунь за месяц или пену для ванны за месяц ушла нет вот витамины да они на три недели и заканчиваются краска сразу но многие продукты например как гель-тоник мне хватает где-то на 5 месяцев не знаю точно но 4 5 может быть даже 6 месяцев очень надолго хватает сыворотки мне хватает где-то на два с половиной на три месяца крем также 3-4 месяца дезодорант очень надолго очень долго служат дезидоранты поэтому конечно мы каждый месяц собираем то что заканчивается складываем в один пакет и я вам рекомендую попробовать сделать то же самое и посчитать насколько это выгодно и экономно заказывать через каталог да еще используя скидку консультанта а если у вас еще нет такой скидки вы не оформляли личный кабинет на сайте oriflame напишите мне я вам помогу мы все вместе оформим и я вас проведу как в путешествие в мир арифлейм и всем вам желаю отличного настроения удачи успехов во всем и самых приятных и результативных знакомств с нашей продукцией всего вам доброго пока пока